Большое количество жалоб предъявляют пациенты с этапическим дерматитом – это изуты, покраснение кожи, высыпание, невозможность понять причину этих симптомов. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, когда нужно обращаться к аллергологу и почему это важно. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Аллергические проявления могут встречаться, могут отмечаться со стороны многих органов и систем, поэтому, если у вас возникает множество разных жалоб, которые могут не укладываться в определенный диагноз, вам нужно обратиться к аллергологу. К аллергологу вам нужно обратиться также, если вы связываете эти симптомы с приемом некоторых пищевых продуктов или они у вас наблюдаются в определенный сезон или при общении с домашними животными или например при посещении цирка или зоопарка симптомы на которые вы должны обратить внимание могут быть это зуд глаз покраснение чихание заложенность носа прозрачное выделение из носа без подъема температуры и без признаков респираторной инфекции если вас беспокоит свиисты затруднение дыхания длительный сухой кашель с которым вы долго не можете справиться вам тоже необходима консультация аллерголога аллергические проявления могут отмечаться со стороны желудочно-кишечного тракта, маскироваться такими заболеваниями, как хронические гастродуадениты или частые диареи. Очень большое количество жалоб предъявляют пациенты с топическим дерматитом. Это изуток, покраснение кожи, высыпание, невозможность понять причину этих Симптомов. К аллергическим жалобам можно отнести и, появление, и внезапное появление отеков, в частности отека лица или век, появление высыпаний по типу крапивницы. Если ребенок часто болеет, у ребенка отмечается повышенная утомляемость, немотивированные подъемы температуры, это тоже может быть поводом к обращению к аллергологу. В этом случае будет проведено аллергологическое обследование, обследование со стороны иммунной системы, выявлена причина проблемы и разработаны пути ее решения. Существует на данный момент очень много вариантов лечения. Это лечение обострения с применением современных антигистаминовых препаратов наружных мазей, различных ингаляций, ингаляторов. Это и аллерген аллергенспецифическая иммунотерапия, то есть применение аллергена в небольших постепенно возрастающих дозах с целью сблокировать развитие аллергической реакции к конкретному веществу. Аллерголог поможет разработать диета-терапию, при которой эти симптомы тоже не будут повторяться. Чем раньше пациент обращается к врачу, тем легче ему помочь. Заболевания не приходит. в запущенную, трудно корректируемую фазу. В части случаях достаточно будет ограничиться диетой, соблюдением режима дня, гипоаллергенного быта, отсутствием контактов с домашними животными, даже не применяя медикаменты. В запущенных случаях труднее помочь, требуется большой арсенал медикаментозных средств, и чаще развиваются осложнения, которые удлиняют трудоспособность, которые снижают качество жизни, и в этом случае затруднительно оказывать, оказывать помощь. В случае, если пациент обратился вовремя, заболевание не находится в запущенной стадии, не сопряжено с осложнениями, со легче будет помочь, и меньше будет объем медикаментозной терапии, и, возможно, в ряде случаев ограничится только режимными моментами. Возможно ли профилактика аллергических заболеваний? В настоящее время существует два доказательных способа профилактировать аллергические болезни. Детей, родители которых страдают аллергическими заболеваниями. Это прием определенных биопрепаратов на последних сроках беременности и первых днях, первых месяцах жизни ребенка. Это использование специальных эмальентов при купании ребенка и уходе за кожей. Это осторожное ведение прикормов, определенная диета матери в период кормления грудью. Очень важно при первых симптомах аллергического заболевания обратиться к врачу, если вас начинает беспокоить зуд кожи, зуд носа, слезотечение ренорея, кашель. Очень важно обратиться к врачу для постановки диагноза и начала лечения. При раннем начале лечения при аллергическом заболевании оно наиболее эффективно. В Альфа-центре здоровья накоплен богатый опыт помощи пациентам с аллергическими заболеваниями. Если вы столкнулись с проблемой аллергии, приходите, мы вам поможем. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите ссылку под этим видео.